Милые женщины, вот в преддверии праздника Международного женского дня хочется пожелать вам любви, здоровья, чтобы поменьше тревог, переживаний, чтобы всегда у вас было крепкое плечо рядом, да? чтобы дети радовали, чтобы муж любил, чтобы внуки вас обожали. Ну, в общем, весь пакет, как говорится, скопом. Ну, в лице моей жены всем женщинам вот эти красивые, красивые цветы. Ксюшечка, тебе. Спасибо. Uh, еще подарок для женщин, милых, любимых, смотрите, 8, 8 марта, у нас тут столько этих восьмерочек, смотрите, какие красивые, видите, симпатичные восьмерочки, предлагаю вам собраться, uh, вот после выхода ролика пройдет один день, uh, мы его выпустим в воскресенье, предлагаю собраться в понедельник uh, на наш стрим, здесь же на ютубе, и мы с вами будем учиться вязать восьмерочки из сосисок. Итак, жду вас на стриме, прямом эфире, здесь на ютубе, завтра, в понедельник, 6 марта, давайте на 17 часов по московскому времени, 5 часов вечера, да? Ну а вы сейчас переходите к просмотру ролика сервелат имбирный, я сделал новую смесь, имбирная называется, она подходит и для ветчин, и для сервелатов, и для паштетов в том числе. Все, кто любит имбирь, вам в этот ролик. Друзья, мне очень нравятся пряности, я обожаю пряности и этот ролик сегодня про пряности, но не только пряности, ну что там пряности, понятно, что чеснок, перец, все понятно, но еще про новую оболочку, у нас новинка, и эту новинку я буду откатывать на сервелате, я буду откатывать на какой-то полукопченой колбасе, забегая вперед, в соседнем ролике у меня еще будет сосисочка, тоже. Да? То есть и новые пряности, и новые оболочки. Мы шагаем вперед. Понятно, этот каток уже не остановится, он набрал ходу. Сегодня сервелат. Сервелат имбирный. Ну, потому что там имбирь. Я надеюсь, что он будет за три часа. Начинайте отчет. Поехали. Значит, что нам важно в сервелате? Что самое главное в сервелате? Холодное мясо ты засовываешь в мясорубку и получаешь четкий-четкий срез жира и мяса. Видите? Дальше добавляешь соль, специи, перемешиваешь. Не разбив этого зерна, достаточно перемешав, но не разбив, не, не размазав, да, в кашу. И дальше просто ты набил в любую оболочку и сделал термообработку. Все. Самое главное вот сейчас в ваших, в моих руках и в ваших руках вот на этом этапе, понимаете? Все. Дальше вообще мелочи. Какие специи мелочи? Какая оболочка? Мелочи. Вообще все мелочи. Лишь только одно главное. Ваши руки и четкий срез жира и мяса. Ну и соотношение, конечно, жиры и мяса. Что хотел отметить еще, и на этом закроем наши разговоры. Вот сейчас, смотрите, вот так, вот такой рисуночек фарша вы увидите. Да, ну или, ну или вот такой. Достаточно перемешаю. Я сделал рисунок фарша крупным специально для того, чтобы, ну, мне так хочется сегодня, да. Почему так? Потому что оболочка проницаемая. И я получу на, потом уже на, э, после хранения, она немножко подсохнет и получат такие красивые выпуклые кусочки жира, мне так хочется. Но вы можете делать и поменьше решетку, поменьше, например, вот такую. Да? Вот такую, если у вас оболочка, ну не хочется вам делать рисунок. Вот такую, самая маленькая, наверное, это все-таки пятерочка-шестерочка для сервелата, сделанного на мясорубке. Ну, собственно и все. Это узкое место. Ножи острые, решетка острая. И перемешиваем для того, чтобы вам хорошо э, промешать, но не перемешать. Смесь специй у нас с фосфатом, поэтому добавляем 10 грамм на килограмм, у нас 3 килограмма, 30 грамм. Соль нитритную добавляем с расчета, ну давайте 18 грамм на килограмм, итого 56 граммов. Дальше волшебное действие, знаете, как бармены друг другу э, делают э, напитки, да, смешивают всякие, вот так вот, раз. Для того, чтобы удобно было размешать, я раз, разобью пополам на две емкости и специи тоже рассыплю пополам. Промешивать, но не перемешивать, да? то есть промешать достаточно, но не перемешать, чтобы не перебить, не переразбить кусочки жира. Это важно. Вот как только он начнет отлипать без остатка от донышка этой посуды, значит все готово. А дальше набиваем, вы можете чем угодно набивать, Может просто положить в емкость. Но лучше всего набивать с помощью колбасного шприца. Ну, конечно. Вот. И когда укладываете, обязательно убирайте пустоты. Подминайте, выдавливайте, убирайте эти пустоты. Они будут некрасивые. Друзья, рекламная пауза. Естественно, у нас появилась новая оболочка. Мембрин называется. Универсальная оболочка. То есть у меня, у меня стояла задача сделать такую оболочку, которая будет для всех колбас идеально подходить. Вот это она. Калибры разные. Вот, например, сегодня я буду использовать, ну, давайте 50-й калибр, да? 50-й калибр для вареных копченых колбас, да? Она же и для вяленых колбас. Пожалуйста, вяленые колбас. В ней тоже получаются. В ней же могут получаться и всякие кнуты. Вполне, да? Они, она есть и в кольцевом формате, в виде э, краской колбасы, да, колечком. Уже готовые. Пожалуйста. В виде сарделечек, пожалуйста, <смех> прямая, в гофрах удобных, пожалуйста. Ну и разные калибры, ветчинные, колбасный 65, 180, 65, 50, 35, 30, куча вариантов и куча исполнений. Универсальная оболочка для веления, для копчения, для горячего копчения, для холодного копчения, что угодно, она супер. Ну и сегодня мы с вами давайте сделаем в стандартном 50 м калибре, это сервелат, он будет классный с крупным рисуночком, идеально. Оболочку нужно обязательно замочить, ну, буквально на 5 минут. Или, может быть, даже пролить изнутри водой. Лампа нормально? Давайте, покупаемся. Ребята, у меня идея. Давайте-ка мы все оболочки попробуем. Вот все калибры. Вот именно на этом фарше, модельном. Интересно? Мне тоже. Поехали. Вот такая кольцевая. Идеально надевается на цепку и быстро набивается. Смотрите-ка. И эта оболочка уже не замачивается. Смотрите, какая красота получается. Спиралечка. И давайте один батончик сделаем 65-й калибр. Крупный рисунок и крупный батон. Видите разницу в диаметре, да? Мы их набили одновременно. Этот сварится быстрее, но вот этот будет вкуснее. Проверьте. Как научиться вязать, смотрите у нас на канале. Есть ролик про обучение вязки колбас. Это очень важно, кстати, чтобы сэкономить. Итак, друзья, видите, что у нас получилось? Колбаса одесская практически. Ну, практически, она же полукольцем вяжется. Колбаса, ну, сервелат какой-то, да? И колбаса какая-то, может быть, даже ветчина рубленая отчасти, но может быть и сервелат. То есть вот здесь грань такая, грань размазывается между ветчиной и сервелатом. Почему? Потому что калибр побольше. Но на большом калибре крупный рисунок смотрится изумительно. Вот, Ну, а здесь классическая одесская колбаса. Одесская или одесская? Кто мне подскажет, как правильно? Но ну, я-то из это ровно, я говорю одесское, потому что это слышал в фильмах. А как правильно, не могу ответить. Вот, ну очень видите, красивые полукольца. Могут быть и кольца, как хотите, как свяжете. Это может быть и краковская колбаса, да. Разница между одесской и краковской, соответственно, кольцо или полукольцо. Вот, собственно, и все. Видите, вот так это одесское. А если бы не было этой перетяжечки, была бы краковская. Ну и, наверное, сама термообработка вам интересна, да? Для того, чтобы нам быстро просолить, в принципе, он уже просолился. Я же вижу, что он стал серым, этот фарш. Значит, он просолился. Все хорошо. Просолился при перемешивании. Дальше солить его не имеет значения. И осадка тоже не нужна. Мы с вами сделаем хитрее. Мы с вами осадку заменим отеплением. Отепление вот сейчас у меня там ветчина отепливается, она уже почти готова. 35-45 градусов, можно даже с паром. В духовочке, да, для того, чтобы быстро согреть батончики до 25 градусов внутри. Ну, вы увидите, они такие красные, розовые, красивые станут. А потом уже обсушка, обжарка, варка. Ну, хорошо, обсушка при 60 потом обсушка при 80 для создания красной красивой корочки. А потом уже, когда внутри батона вы уже на этом этапе воткнете щуп, нальете воды на 60 градусах внутри, да, при 80 градусах снаружи. Это называется варка. Как только ты налил воды в, на последнем этапе, термообработке, это называется варка. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы у вас не зависал э, градус внутри батона на 62. Вот если у вас на 62 градусов зависает температура в батоне, это значит вы накосячили, просто не долили воды. Не жалей, подкинь парку, налей побольше водички или выключи конвекцию, все что угодно, но только заставь температуру сдвинуться. Ну хорошо, прибавь на последнем этапе, если у тебя все зависло, до 95 можно исключительно только в э, аварийных случаях, можно подбавить до 90-95 градусов, лишь чтобы не сидеть там до утра с этим, с этим батоном колбасы усыхающим. Понимаете, о чем я говорю, да? Те, кто новички, делайте, как я сказал: обсушка, обжарка варка. Те, кто старички, говорю вам, 80-85, даже 90, и даже 95 тоже можно, но вы знаете, а, что вы соглашаетесь с браком автоматически, если вы что-то там накосячили. Все, поехали. небольшая врезка, но уж если уж показывать, то все показывать. Я сейчас нахожусь ну, в пристройке, такая тамбур, а, по сути здесь уличные условия, а, это пристройка соситочная нашей. Вот в таком формате у меня вялятся эти кнуты, тут же у меня и панчетто вяжут, да? вот так она, вот тут же у меня и та самая, помните мы с вами делали еще осенью, лопаточка, я не знаю в каком настроении, но это будет для меня как раз сюрпризом. В общем и панчетто, и кнуты. И даже московское сырокопченое здесь вот сыровями доверивается, сыр тоже. Конечно. Паша, а какие это оболочки? Это все оболочка мембрин. А, вру, здесь у меня целлюлозная пленочка, ну по классике решит протись, если получится, конечно. Здесь у меня чудо-пакет, а, это мембрин, это мембрин, а, это у меня чудо-пакет. То есть мы тут по сути... А прям... вот это? Это тоже, по-моему, да, целевозная пленочка. Мы здесь прям делаем на ходу, на коленке, вот наши эксперименты. Ну, вот как есть, так и показываю. Да, условия не очень подходящие. Тут еще и ну, жарим и стейки иногда. И да. лопаты храним. И лопаты храним. Ну, да, такая пристроечка. Я еще до конца релатался после. В общем, ребят, мембрин позволяет вялить, варить, коптить, все, что угодно с ним делать. Универсальная молочка. Паша, что нужно, чтобы вот так вялить без э, портона а, Ну, я думаю, что здесь э, нужно сделать ваш выбор в сторону простоты. Вот простоты. Мы на улице находимся. Сейчас уже начало весны, идеальное начало э, среда для вяления. Значит, нам нужно что? Нам нужна стартовая культура. Мясо, естественно, да. Формат, как его упаковать, вы можете выбрать сами. Вам нужны нитритосодержащая соль, нитрат, нитритосодержащая соль, да. Ну, и оболочки подходящий. Ну, для этих, для этих условий подходит, конечно, ну, какая-то такая. Совсем а оболочка для начинающих. Обязательно нужно стартовой культуры. Я бы порекомендовал. С ними лучше, чем без них. Даже для Могу кнутов нужны? Да, конечно. Ну, вот понюхайте, как они пахнут. Есть новая смесь у меня, называется Каджу. Mm. А? хочешь попробовать? Mm, понюхать. А, понюхать, а. Пахнет, да, приятно. Да? Вот. Это просто, по сути, котлетный фарш. Со специями смешал, стартокультуру добавил, соль добавил, набил в оболочек, повесил сюда. Забыл. Через неделю полторы, две как пойдет, да, ты получаешь уже стандартное качество. Так, а условия у нас здесь просто пристройка неотапливаемая. Просто пристройка в городе Москве, так, Без ветра. Без ветра. Мух. Ну, да, и без мух пока, пока еще. Ну, вообще, как пойдем. Как это сделать? Смотрите сериалы «Давайте верить вместе». У нас уже третий сезон пошел. Вы все это можете сделать сами. Ребята, извините за многословие, я давно, похоже, вас не видел, я по вам соскучился. И всех любимых женщин еще раз с наступающим 8 внимание. Ну что, друзья, мы с вами закончили наши сервелаты. Прошло, конечно, чуть больше, чем три часа обещанных. 4, 4. Ну и что пока охладилось, ну, наверное, 6. Ну, как есть, так и говорю, ну мне тут нечего скрывать. Ну, колбасе нужно охладиться, да, по-правильному. Вот он тут на балкончике полежал и охладился. Все калибры наши готовы. Значит, сразу что по огрехам, по грехам нашим тяжким. Смотрите, вот с этой стороны, вот видно, Сергей Александрович, наведись, ярко, красиво, красно, да, а вот с этой стороны не очень-то, да. Почему? Потому что воздух не двигался. Это называется слип. На этом батоне то же самое. С этой стороны ярко, а вот с этой стороны не очень, да, бледненько. Тоже слип. Слип – это то место, где воздух не двигается и застаивается. И автоматически возникает такая область запотевания. Вот если батоны потеют, все, сразу вы понимаете, что у вас бледная колбаса получится. Не сильный прямо огрех, не, не сильный прям вот минус, но минус тут ну, с этим не поспоришь. Попробуем, что получается, да? это я возьму, она гладкая, смотрите, какая блестящая, идеальная просто. Пока она остывала, она, естественно, под, э, подвялилась, а? ну почти что идеально, смотрите. Почти что идеально. А как он пахнет-то интересно. Жир еще не встал. Видите, рисуночек такой еще. Ну, то есть жир должен ночку полежать в холодильнике, батон этот. И тогда жирочек станет такой белый-белый, контрастный. Сейчас этот жир, ну, такой еще немножечко прозрачненький, да, мазиобразный такой. Ну, с этим ничего не сделаешь. Три часа. Говорится, да, три часа. И мир домом такой емкий вкус правда специи крупноваты. это мы исправим да когда он крупноват исправим мне буквально сегодня заработала новая мельница <coughs> вот таким вот кругом она будет идеальная все молочка ну, мне уже пристали фотки очень ароматно очень симпатичный яркий красный цвет Отепление сработало, да? То, что я вам говорил. Вот, так что все тут отличненько. Ну прям проглудался, что ли? Очень вкусно. калибры разные, естественно, время приготовления разное. Ну вот еще вот это порежем. Режем, да? Но тут повеселее. Смотрите-ка. Картиночка. Сервелатная. Практически. Что хотел вам показать? Вот это вы рисунок видели, в принципе, еще в фарше, да, я же показывал вам, вот, и сейчас вот такая же картиночка здесь, все получилось, все хорошо, прям вот лаковость такая возникает. Ммм, а в большом колбасе вообще другой вкус, ммм, огнище, вообще, то есть чем дольше колбаса находится на термообработке, тем вкуснее она становится, ну, да, вот это классика, прям вообще огонь. Это мне хватает копчения для того, чтобы усилить вкус. Это прям идеально все. Прям не, не убавить, не прибавить. <клёх> Крупно-калибрит порежем? Сергей порежем? Или домой заберешь? Порежем, да? Хорошо, спасибо. Спасибо, дружище. Исключительно для тебя. Смотри, какая штука. Вот это вообще прям картиночка. М -м -м. Блестящий. Вот, вот, мне хочется, чтобы ты это увидел, если получится. Вот видишь, как он отблескивает? Вот посмотри. Да, блестит тебе, нет? Ну попробуем все-таки мой эксперимент подтвердить. Эксперимент в чем заключается? Чем толще калибр, тем вкуснее колбаса, да? Но вообще другие специи, вообще другие специи. Хотя специи одни и те же. М -м -м. Здесь уже кориандр первый, ни кардамон, ни имбирь, кориандр. Хотя в принципе, то есть из-за из из калибра мы получаем еще и разный вкус специй. Понимаете, о чем я хотел сказать? Все, спасибо. Не думаю, вам уже надоел, как я тут сижу колбасу на на наедаюсь, да? Повторяйте, делайте. Хорошо, насчет на на трех часов я со собрал. За 5-6 часов вы будете получать готовый охлажденный сервер. Элементарнейшее изделие, самое простое, наверное, после колбасок гриль, да? Ну, ветчина еще, наверное, такая же по простоте. Все остальное более сложное. Делать, повторяйте. Всем здоровья, всем добра, всем мира, спасибо, что вы с нами. Берите знания, делайте сами свои рецепты, не повторяйте чужие, делайте сами. Если вы начнете делать сами рецепты, вам не нужны будут костыли, я о чем говорю. Берите технологию, не берите рецепты.